Друзья, я снова рад приветствовать вас на нашем канале. При производстве наших водородных электролизных газогенераторов мы используем электронные блоки, которые сами разрабатываем и сами производим. Нами было разработано и изготовлено достаточно большое количество различных блоков управления. Но основными, самыми, так сказать, удачными были и остаются электронные блоки управления АЦС-1, и электронный блок управления АЦС-2. Эти электронные блоки имеют много отличий, но в то же время они имеют достаточно большой набор функционала, абсолютно идентичного функционала, который необходим для процесса электролиза. Наши заказчики при выборе электролизных водородных газогенераторов часто обращают внимание на то, что некоторые электролизные аппараты оснащаются э, блоками управления АЦС-1, а другие аппараты оснащаются электронными блоками управления АЦС-2. И в этом ролике я попытаюсь достаточно подробно показать вам разницу и рассказать в чем же заключается отличие между этими двумя электронными системами управления. Ну, как вы, наверное, уже обратили ваше внимание, первое, что бросается в глаза, это разные габаритные размеры двух блоков. Если взять блок АЦС-2, он является более громоздким, имеет большие габаритные размеры, а блок АЦС-1 более компактный. Но вот эта разница в габаритных размерах никак не сказывается на основном функционале этих двух блоков. Основной функционал абсолютно идентичен. Наверняка у вас возникает вопрос, тогда в чем же дело, для чего использовать два разных электронных блока управления и в чем же все-таки преимущество одного перед другим и есть ли эти преимущества вообще. Да, конечно же, разница есть и она естественно существует, но давайте обо всем по порядку. Вот этот электронный блок управления acs 2 производится нами в двух версиях. Одна из них используется при изготовлении водородных газогенераторов с потребляемой мощностью до 3,5 кВт. Другая же версия используется при изготовлении более мощных моделей, которые также работают в однофазной сети, но способны потреблять до 7 кВт. И обе эти версии могут быть использованы при изготовлении достаточно мощных моделей газогенераторов, производящих 3000 литров газовой смеси в час и более. Такие газогенераторы работают уже в трехфазной сети и вот этот контроллер способен управлять нагрузкой в трехфазной сети без ограничения по потребляемой мощности. Плата АЦС-2, которая сейчас находится у меня в руках, предназначена для установки в электролизных газогенераторах с потребляемой мощностью до 3,5 кВт. На таких платах мы устанавливаем реле, способных коммутировать нагрузку силой тока до 30 ампер, а также симистр, который управляет полезной нагрузкой силой тока до 40 ампер. На другой же версии блоков ACS2 мы устанавливаем 90 амперные реле и симистры, способных коммутировать ток до 100 ампер. Блок ACS1 является более универсальной моделью, так как без каких-либо ограничений может быть использован при изготовлении любых водородных газогенераторов с любой потребляемой мощностью. А Необходимые настройки для той или иной потребляемой мощности того или иного водородного газогенератора закладываются нами при производстве в инженерном меню. Любая модель или версия наших электронных блоков управления оснащены следующими функциями. Все блоки управления оснащены системой слежения за уровнем электролита в газогенераторе. При падении уровня электролита ниже критического происходит автоматическая остановка выработки газа и газогенератор сигнализирует о необходимости добавления воды. Некоторые модели наших водородных газогенераторов оснащаются принудительной системой заправки или слива электролита с использованием насосов. Поэтому все блоки управления оснащены системой контроля за работой таких насосов, для того чтобы заправка или слив электролита могли происходить в автоматическом режиме. Также все электронные блоки управления осуществляют постоянный контроль за температурой электролита. В то время, когда температура электролита поднимается до 30 градусов, происходит автоматический запуск системы охлаждения. При повышении температуры до 85 градусов, Происходит автоматическое отключение подачи питания на электролизер. И процесс электролиза полностью останавливается. Друзья, ну и также не могу не упомянуть еще об одной очень интересной и полезной функции, которая э, присутствует э, как в блоке АЦС-1, так и в блоке АЦС-2. Это встроенный э, датчик давления. Вот на этой плате он расположен вот здесь. А на плате ACS 2 Датчик давления расположен вот здесь. Датчики давления являются неотъемлемой частью системы контроля и стабилизации давления производимого газа внутри электролизера. Эта система позволяет осуществлять контроль за потребляемой мощностью газогенератора, взяв за основу давление производимого газа, а не изменение силы тока или уровня напряжения, подающихся на электролизер. Ограничение объема производимого газа осуществляется путем периодической остановки процесса электролиза при достижении уровня внутреннего давления в электролизере, который устанавливает для себя пользователь. Друзья, ну а теперь коротко об основных отличительных особенностях, которые существуют между этими двумя блоками управления. Обратите внимание, при подаче напряжения на оба блока питания блок АЦС-1 запустился, а блок АЦС-2 нет. Блок acs 2 по умолчанию не запускается, потому что в его системе присутствует система контроля фаз. Для того, чтобы запустить блок acs 2 необходимо пройти проверку контроля фаз. На плате устройства есть специальный разъем, куда подключается кнопка контроля фаз. Если коснуться к этому разъему пальцем, мы видим, как загорается дисплей. Загоревшийся дисплей свидетельствует о правильном Подключение подачи питания к блоку управления относительно фазы и ноля. Если при прохождении теста контроля фаз дисплей не загорается, значит подача питания осуществлена неправильно. Необходимо изменить фазу и ноль. Мы придумали и реализовали систему контроля фаз для того, чтобы вы могли работать с нашим оборудованием, не опасаясь за возможное поражение электрическим током, даже в отсутствии а, заземляющего контура в вашей электрической сети. И сейчас мы работаем над тем, чтобы такая же система появилась и в блоках acs 1 Ну и для того, чтобы пройти а, тест контроля фаз, необходимо к специальной кнопке прикоснуться пальцем и ожидать приблизительно 2 секунды. После чего мы видим на дисплее появилась надпись готовности газогенератора к работе. После чего мы можем приступить к этой самой работе. Друзья, ну и в завершении данного обзора я хотел бы вам показать оставшуюся разницу между блоками acs 1 и блоком acs 2 э, Наверняка вы уже заметили эту разницу. Это э, разная информативность дисплеев. Обратите внимание, блок acs 1 показывает нам, э, по умолчанию показывает нам температуру электролита и э, состояние электролизера. Либо он находится в состоянии покоя, либо он находится в работе. Когда он будет под нагрузкой, здесь будет отображаться шкала э, для установки установки давления газа в системе. На блоке АЦС-2 мы видим больше информации. Мы видим время работы газогенератора по таймеру, если таймер включен. Мы видим давление газа в системе в процентах и видим уровень электролита, а также температуру электролита. В блоке АЦС-1 вся эта же информация также присутствует, но она скрыта в меню. Для того, чтобы ее просмотреть, необходимо зайти в специальные разделы меню и увидеть э, то же самое, что мы видим здесь. В общем-то, вот и вся разница между блоками ACS-1 и блоком ACS-2. Друзья, благодарю вас за просмотр. До новых встреч. Всем пока.